Всем привет так давайте-ка мы сыграем этим вечером стандартный режим я буду не сильно долго э -э, так так так тут мало времени сыграно сыграем вот в этот стандартный режим стараемся не сильно долго то чем больше продолжительности в видео тем оно больше весит ну посмотрим как получится сейчас загрузимся ходим в ноуман no скай Заодно свежим память, а то я уже не помню. Да вот так у нас загружается мир, наша Вселенная. Ну и, конечно, подлагивает, то есть, или как-то сказать, ну как-то так. Но не без этого. Итак, мы загрузились и посмотрим, где это мы. А, а, -а я понял, у нас тут. Э -э, подождите, сколько у нас тут звездолетов? Так, один. Я только один вижу, кстати. Ну-ка посмотрим. Щит отключен, да? Интересно. А почему он отключен? А, -а, а. Ну что ж. У нас много работы. Можно, в принципе, заняться этим к Варпьячейка. варп ячейка Ого. прах мороз называется О, можно вот так его посмотреть плазмомет нам нужен хроматический металл что у нас по поводу экзокостюма а нам тоже нужен хроматический металл у нас его недостаточно Итак, заправляемся кислородом. Да, технология заряжена. Нам нужно починить гипердвигатель, иначе все будет. А еще нам надо. Короче, нам нужны ресурсы. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Пугния у нас нет, да? навигационные данные так Технология. активированная медь водной станок антиматерия так хорошо что ж тогда мы делаем сейчас ну короче надо искать ресурсы Искать ресурсы. Так, мы его знаем. Ну-ка, посмотрим. Знаете, что произойдет, если я... У нас даже нет оружия. Поэтому я не рискну. Я знаю, если я уничтожу эти яйца, жращие яйца, тогда я высвобожу наружу тех существ которые нападут на нас нам нужно хотя бы какой-нибудь вид оружия ну так как мы пока не можем никуда отправиться можно пособирать искать ресурсы и смотреть заодно получили ферритную пыль так может пока и хватит сохраняемся давайте-ка посмотрим что у нас там залежи меди так подземное органическое образование огненная ягода так, залежи серебра, неизвестное здание. Ага. В принципе. Так, там залежи фосфора, серебро. Дальше смотрим. Осмотримся сначала. Поврежденный механизм. Так, хорошо. Сначала. А подождите-ка. А нет, я понял в чем дело. Тогда вот так делаем. Поврежденный механизм. Идем тогда к поврежденному механизму. Потихоньку, не спеша, даже что успеем все равно. Забираем. Тут есть соль, можно и взять, я думаю, одну. Так, у нас поврежденный механизм. Идем еще раз, идем. Это-то жаркая планета. Так, а где она у нас? А где-то тут. Короче, смотрим. Интересно, поврежденный механизм. Я то его не вижу. Ладно. Думал, на поврежденный механизм пойти. Я куда-то не туда пошел. Сканируем неорганический объект. Итак. Сейчас. Ладно. Тогда мы делаем древняя структура данных пойдем-ка туда вот такое вот проведем путешествие небольшое посмотрим что у нас будет. Кто-то добудет в любом случае тут соль не поздно на растение углерод пока что приходится нам застрять на этой планете и что ж углерод и фекалий тут есть тут углерод Ну, пойдем-ка пока на древнюю структуру данных. Я надеюсь, что мы сможем. Что-то кажется, что оно под землей тоже находится. Смотрите-ка. А, я не могу пройти. Или вы про это? Ладно. Так, так, так. Похоже, что мы здесь были. Ладно. Там есть засыпанный технологический модуль. Сброс груза, закрытый тайник. Хорошо, идем. Что-нибудь. Так. Вот это уже не круто. Технология заряжена, это хорошо. Неорганический объект. так по всему я вижу что он здесь да Ага, действительно закрытый тайник запись о виде мы получили анализировать данные вот мы запись о виде нашли так поврежденный механизм Идем тогда к засыпанному технологическому модулю. Ладно, даже если не сможем добыть, но пройдемся немного вокруг посмотрим. Да, сколько угодно можно таких видео делать. И стримов. И потиху мы будем продвигаться. В то, двигаться в том или ином направлении. Ну, потому что я не спидранер например могу быть не спидранером и могу так вот не спеша может быть как это сказать все думаю кому-то может все же это интересно не может быть что никому так мы уже близко вот так вот я думаю а я тут не только нашел засыпанный технологический модуль. Давай, где ты? Вот он. Уровни температуры стабилизируются. Так. О, как мы съезжаем поврежденный механизм забираем оседающую массу так кажется мы посветлили. ого это что подождите-ка а это щит прикол а можно забрать хорошо так мы вас знаем вы занесены в нашу базу данных так тут у нас есть медь отправляемся медь вот сейчас самый ответственный момент а, -а, -а! но ничего страшного можно считать потому что наши щиты только пострадали а наш реактивный ранец быстро это самое как сказать выгорает что ли ну довольно горячая планета И тут реально надо много времени чтобы это не так быстро что ты чего-то достигнешь нужно время так тут сюда можно спуститься и здесь пример надо тебе углерод оу и ты его получил забираем Я нашел реликвию геков и также неопознанное растение. И сейчас мы исправим эту ситуацию. Древние растение мы нашли. И ну теперь занесено ну, в наш каталог. Я не то нажал немного. А вот и а тут именно надо. А, медь но пишет что надо продвинутый расщепиться а что надо быть на на самом деле тут нам надо то что у нас сейчас в руках и, по... и тогда мы можем добыть не медь. или это был небольшой сбой или что не знаю если честно ну потому что я что тоже не все знаю поэтому добываем медь она в любом случае нам пригодится все что мы можем взять нам пригодится но у нас просто инвентарь ограничен поэтому на самом деле из-за этого можно долго застрять на планете кстати если чуть что так На самом деле тут довольно несложно выжить. Главное просто воспользоваться этой возможностью. Итак, вот он. Нам уже жарковато становится. Так. Ну-ка снова заправляемся. И что мы мы вот а все же кое-что упустил. Вот выкачали всю воду. Что же мы тогда будем делать дальше? Температура защита активна. Да хорошо смотрим можем еще залежи меди отправиться тут у нас есть опасная флора давайте-ка мы поймем что это опасная флора ну вот у нее горькие стебли основной элемент кислород тут хватает залежи меди эти совсем близко значит эта планета может быть богатой на медь А, кажется, это та медь которую мы уже откопали так нас кто-то зацепил а похоже это это растение забираем значит ладно что мы тогда делаем можно пойти на ту медь пока можно взять именно медь есть интересы больше времени но посмотрим может мы пока займемся медью именно в этот раз можем взять даже гидроген не помешает Хотя, по сути если так захотеть видео может быть какого угодно размера просто оно будет больше 10 и нужно больше времени, чтобы загрузить потом его. Вот в чем дело. Поэтому, например, запираем. Сейчас будем, будем немного скалазами. Так. постепенно вот так мы приближаемся к новой залежи меди и сейчас поднимаемся наверх вот так э -э, прикол в том что он так не расходуется а вот так почти весь израсходовался давай вперед вперед и только вперед а, -а, -а, -а ничего сейчас мы вот так вот так молодец Например, если мы делаем видео, можно немного вот так сыграть и, и поделиться еще геймплеем с вами. Для того, чтобы... Нам, кстати, она действительно жизненно необходима в данный момент. Для... Даже для ремонта касательно нашего звездолета но у нас есть еще есть чем заправить но нам нужен будет нитрат натрия для этого нам нужен натрий например чтобы заправляться вот так так что берем еще одну медь если она тут есть и возвращаемся нет ее тут нету значит мы ее выкопали ладно я думал она тут есть но выходит я забыл что я ее отсюда уже выкачал раньше куда мы еще отправимся прежде чем мы вернемся можем например сходить к камню знаний на самом деле да можно у нас поразили немного но я его почему-то не вижу ладно надо было подойти посмотреть но я уже не буду так э, повредил щиты немного ладно возьмем заодно дегидроген Кстати, здесь пока до грузового корабля нам еще далеко, мы же застряли на планете звездолетом пока. Так что пока разбираемся с этим делом. Получили фрагмент кристалла. Вот так. Еще один фрагмент кристалла. Итак, получили два фрагмента кристалла. У нас меди больше 20. Так что, если что, надо будет еще меть. Ой, не меть, а натрий искать. Вот, как разные материалы могут нам очень даже пригодиться. Вот, мы подобрались к камню знаний и изучили слово разыгек 1 Так. Мы кое-что тут нашли. Кстати, раньше это был. Ты получал определенный материал, а теперь вот эти синие растения дают себе усиление богатые натрием растения а нет, дейтерием, то есть итак мы видим есть еще один камень знаний хотя это возможно тот же самый Подземное минеральное образование светящийся минерал я нашел хм. анализ геодезит я нашел геодезит это сложный сплав в первую очередь используемый в корпусах звездолетов а также в дронах для исследования глубокого космоса производится из герекса грязные бронзы и лемия а я его вот так нашел просто получается выкопав. представляете себе это как тот самый камень знаний которые мы уже с которым мы уже взаимодействовали там есть неизвестное здание но также нам надо заправиться очередной раз и скоро пригодится искать натрий потому что это довольно жаркая планета так а насколько мы далеко ну, в принципе мы еще не так далеко от нашего звездолета мы тут путешествуем вокруг. О, что-то мы видим. Возможно, на этом мы можем и остановиться. Посмотрим еще. Ну, смотря по времени. Но все равно интересно заниматься вот такими исследованиями. Сканировать, что-то открывать и чего-то достигать. На самом деле. Сейчас подойдем еще поближе. Вот сюда. идем за нашим засыпанным технологическим модулем теперь поврежденный механизм получаем ресурсы отсюда а теперь заодно у нас есть еще много времени и мы получим ресурсы здесь ну и зайдем внутрь О, я получил ионную батарею кстати как раз кстати это у нас анклав такой небольшой и мы получили навигационные данные База языков вселенной терминал активирован связь с универсальной службы перевода установлена получен доступ к словарю в жизни выучить слово выучить слово иметь Итак. Ага. что у нас тут еще есть похоже ничего ну мы можем посмотреть О, окошко завершён важный этап путешествия Переводчик. Выучено слов 30. Итак. Yeah. Заходим сюда. И смотрим, что мы можем получить здесь. Проверить передачу запасов. Мы получили немного юнитов. Такой стульчик. И... Извлечь на ниты. Мы получаем еще на ниты. И смотрим, что там кто-то пролетел. Итак. А теперь выходим отсюда. И что мы здесь видим? Видим пролетающие звездолеты. Так, что у нас есть? Ну, у нас много что есть, в принципе. Нет, не то. У нас весь инвентарь забит, правда. Нам нужно будет возвращаться. Но я думаю, на этом мы закончим. И конечно же вы же понимаете, что мы к No Mans Sky вернемся снова. Возможно, будем за другое сохранение играть в воскресенье. Я э, точно стрим буду проводить по No Mans Sky. Э, а в субботу тоже стрим будет, но ну, посмотрю почему. В э, ну, воскресенье я начну специально новую игру там для твича ну, а сегодня видео делаю и завтра. Ну, вот такое вот. Так что на сегодня все И э, когда еще получится, мы снова вернемся к Номан no Скай. И продолжим наше путешествие. У нас есть и другие сохранения, и это мы тоже не оставим. И будем продолжать, как мы можем. Э, так что до скорого.